Всем добрый день, друзья мои. Я знаю, что вы очень полюбили наш красивый лес. Поэтому сначала покажу вам эту красоту немного. Вот уже весна. С утра просыпаемся под этот щебет и крик птиц. И я всегда говорю... У них очень важные обсуждения насчет того, где самые жирные червяки сегодня можно найти. Природа она совершенно в отличие от людей. Снег еще покатает по чуть-чуть, но я думаю через неделю с чем-то уже здесь будет сухо и все исчезнет. В этом году лес будет особенно зеленый, поскольку снега было очень много. И в этом году может быть хлебный год. Раньше говорили, что если, ну, такое выражение, много снега, много хлеба питает землю, влага и урожая больше. Итак, сегодня 12 у нас число, и мы с вами проведем такой интересный ритуал. Вообще на э, каждые... Двен... ой, 13 извиняюсь, вот я сбила стол. Сегодня 13-е число у нас и вторник, 13 апреля. Я хочу вам подарить э, ритуал на 13 число. Я дарила такой ритуал практикам, но у них немножко иное предназначение этого ритуала «Чёртова дюжина». Это каждое тринадцатое число себя усиливать, набраться энергии. Потому как у нас есть большая необходимость в энергии, пополнении энергии, мы много работаем. Теперь я хочу подарить вам, друзья мои, когда я говорю простые люди, это не значит, что всех людей я одинаково считаю. Есть люди разумные, есть люди глупые, есть люди из благородных семейств, есть люди с сильной энергетикой, есть люди природно одаренные, есть очень великие душой, есть э, малодушные, понимаете, поэтому э, говорить для обычных людей, это я просто подразумеваю, что это люди, которые свою жизнь не посвящают магии, им нет необходимости это делать, они просто для себя берут и проводят. И по мере того, насколько они сильны духом, насколько заслужен ли помощь, сил, насколько они почитают, насколько они стараются для себя и своих детей, они эту помощь и получают. Число 13. Его называют чертова дюжина». Но называют чертова дюжина», начиная с христианства. Вот представьте себе, что до принятия христианства 13 число было счастливым. И сейчас, невзирая на это, многие, очень многие э, организации, большие концерны очень любят тринадцатое число и считают, что это очень счастливое число. Я помню, когда э, сын ехал в Элисту, их везли туда на экскурсию, и 13 место в автобусе никто не хотел занять. И он пошел, сел, и он сказал... А мне бояться нечего, я же сын ведьмы. Да, подсознательно человек чувствует, что 13 число ему приносит удачу. В моей жизни все время 13. 3, 13, меня просто преследует это число 3 и 13. Это число приносит удачу творческим людям, людям волевым, сильным, военачальникам и прочее. Так вот, откуда вообще это понятие «тринадцатое число», почему люди так боятся, и особенно боятся пятницы 13? -й? Дело в том, что тринадцатое число в магии совпадает с арканом Таро. 13 аркан Таро – это смерть, это разрушение, это начало новой жизни, в языческое время – Человечество не боялось смерти, потому что знали, что там есть другая жизнь, что они оттуда будут помогать своим детям и внукам, что люди с особыми заслугами становятся наравне с определенными силами, их называли младшие боги, то есть у них огромная энергетика и сила, и возможность помочь своему роду. Они становятся, э, ну, женщина-берегинями рода, мужчины там... По-другому, скажем, родоначальники, пращуры родов, они оберегают, помогают роду и своим детям. И поэтому они не боялись смерти. Они считали, что смерть – это начало новой жизни. Что-то должно уйти, чтобы на это место пришло другое. Это нормально, это круговорот жизни в мироздании. И относились они к этому спокойно. Именно поэтому, когда... Умирали люди, знаменитые, сильные люди, князя или конунги варяжские. Их, во-первых, придавали огню, жгли, для того, чтобы помочь мертвому ушедшему быстро подняться туда. И организовывали тризну. Это соревнование Казалось бы, соревнование и так далее. Он больше похож на пир. Да, так и было. Считалось, что... Когда человек уходит, надо радоваться, что он уходит к предкам, освобождается от жизненного бремени, что теперь он будет там на особом счету. И в честь этого значит, устраивали такие маленькие представления, игрища. Кстати, Олимпийские игры как раз возникли вот на этой почве, когда в честь ушедших Цезарей устраивали соревнования. У Русичей это называлось «Тризна». И почему это устраивалось? И почему до сих пор, когда хоронят человека, значит, угощают людей, садятся, вспоминают. Ну, раньше было не принято выпивать, вообще нельзя было пить. Пили либо квас, либо кисель, но никак не горячительные напитки. Считала, что в это время пришедшие за ушедшей душой эти другие души, которые забирают эту новоиспеченную душу, они могут обидеться на неправильное поведение людей и наказать. И получить порчу на похоронах было очень легко. Да и сейчас многие люди не задумываются над этим. Так вот, считалось, что чем больше людей приходят, чем больше людей э, отправляют человека в по последний путь, чем больше людей чевствуют, и вот это тризна, игрища, разговоры об ушедшем – это собирание энергии определенной, которая помогает его душе быстрее подняться наверх. Так вот. 13 число считалось счастливым. У ацтеков 13 – это было э, начало мироздания, они так называли. Они разделяли на 13 э, определенных, э, скажем, слоев мироздания, 13 частей. Зодиакальное 12 число, которое есть у нас сейчас – оно древнее, но 13 число считалось воронкой. Но воронкой не злобной, а воронкой, куда бросалась вся грязь человечества. То есть обновление. 13 число ⁇ это обнуление, обновление. Вот поэтому люди боятся 13 числа что-то начинать, куда-то поехать, боятся аварии, боятся еще чего-нибудь. Потому что они этим страхом питают не те силы, которые нужно питать. Я вам уже говорила, что люди сами загнали себя в клетку рабства и боятся и темных сил, и светлых, как их называют, да, хотя они все темные, всех сил мироздания и привидений, и призраков, и духов леса, и духов дома. Они всего боятся, и всех чураются, всех изгоняют, согласно новым религиям своими, поэтому... Они, естественно, беззащитные. Да, действительно, боясь настолько 13 числа, на себя беду можно накликать. Когда пришло христианство на землю, то 13 число определенно стало очень страшным, потому что то, что в язычестве было хорошее, мы все понимаем, да, христианство должно обязательно говорить, что это плохо. И вот э, как раз символизм. 12 учеников Христа, и 13 был Иуда, который его предал. И так далее, и так далее. Одним словом, 13 число – это число счастливое для людей, творческих, сильных, для людей с языческим уклоном. То есть люди, которые не боятся вот этих всех суеверных. Вот это и есть суеверие. Суеверие – не магия. Магия – это есть вера в предков, вера в мироздание, вера в силу природы. Оно не может быть суеверным. Оно естественно и правильно. Правильная естественно потребность человечества. Суеверие – это когда… Все, что связано с древними богами, всего чураться, бояться, это и есть суеверие, то есть верить в суету, что вот это вот мне навредит, потому как так сказано. Так вот, но 13 число, оно число обнуления, а уж 13, пятница 13, потому как заканчивается неделя а после идут уже спокойные дни, то есть заканчивается трудовая неделя пятницы, и пятница – это как подведение итогов. Именно поэтому 13-е пятница еще страшнее звучит для людей. Так вот, каждое 13 число вы можете отдать этому числу и обнулить свои бедствия, свои какие-то проблемы, которые никак не решаются. Просто их обнулить и отдать мирозданию. И я вас этому научу. Я вам подарю такой ритуал. Поскольку мне сейчас некогда, на самом деле, у меня еще загружаются ролики. и Я считаю, что каждый раз нет смысла это все показывать воочию. Да? В принципе, вы сами можете прекрасно сделать. Берете чистый лист бумаги, абсолютно чистый. И ну, без каких-то полей или клеточек. И ручку. И пишите 13 проблем, которые вам мешают вот на этот месяц, в этом месте. Как, что вам конкретно мешает? Например, 13 проблем. Ну, ломка машины, например. да, Вот у вас, может быть, машина ломается, непонятно почему, и все время тра трата денег никуда. Далее, вот боль в ноге может быть. Хотя есть другие ритуалы, более эффективно скинуть болезни, ну, предположим. Что вам еще мешает? Жадность начальника не платит вам обещанные деньги, а вам они очень нужны. То есть сплетни мешают, что там, например, какие-то нежеланные гости, может, пришли к вам домой или хотят прийти, вам этого не хочется. То есть вы выписываете именно ровно 13 проблем. Ругань дома, например, что еще? Непослушный ребенок или... Страх ребенка во сне. И вот эти 13 проблем выписываете на бумагу. Ставьте рядом емкость, где вы будете это зажигать. Зажигайте 13 свечей. Желательно черных восковых. Но если нету, пока никак невозможно найти. Можете заменить обычными. Но получится процентов 70. Потому что воск, он наверняка все это, то есть черный воск, он сразу бьет... Удар идет, поскольку черный воск Он особый цвет в магии Так вот 13 свечей Расставили таким полумесяцем Полукругом Зажигайте И читайте 13 раз Потом с этих свечей Зажгите вот эту бумагу И киньте ее в эту емкость Чтобы она сгорела до конца Если не сгорит, значит подождите еще Помогите быстрее сгореть как только это все сгорело, вот сегодня можете прям сделать, как только это все сгорело, ждете, пока от свечей останется маленькие огарки, нужно их потушить или пальцем, или гасителем, сейчас есть гасители, не обязательно пальцами, не дуть. Есть ритуал, где нужно дуть свечу, а здесь не надо. Так вот, гасителем потушили, это все, значит, переверните какой-нибудь ну, черный лоскут тканей Или можете там Старый платок, неважно, Завяжите Узелками Как хотите, это не, не обязательно Крест-накрест, не крест Тут вообще не имеет значения И вынесите Вот ночью сделали Если не успели, на следующий день выносите Потому что оно у вас, это обнуление уже пошло и все, что вы там написали, обнулится. На этот месяц у вас эти проблемы прекратятся. Это на месяц. Каждый месяц вы обнуляете все эти проблемы, бедствия, которые вам мешают. То есть до следующего 13 числа у вас их не будет. Я не говорю, что следующее 13 число, тут же они вернутся. Нет, они могут вообще не вернуться никогда. Но вы на этот месяц обнулили их. И если вы каждое 13 число будете обнулять, то, что вам мешает жить, уже, конечно, разные проблемы, естественно, то вы считаете, что вы каждый месяц себя, себе обеспечиваете нормальную жизнь, нормальное существование. Мне некоторые говорят, ну вот как вот всю жизнь вот делать чистки, всю жизнь делать э, денежные ритуалы, или это на какой-то срок. Дорогие друзья, вы всю жизнь едите, да, купайтесь всю жизнь, да, вы всю жизнь за собой ухаживаете, да, одежду тоже всю жизнь надо покупать. Пока вы живы, вы должны обеспечить себе хорошую энергию вокруг. Вот и все. Конечно, всю жизнь. Как только есть необходимость делать чистки, денежные ритуалы делайте часто. Денежные ритуалы, вообще денежная энергия, это единственная энергия, которую человек сам должен восстановить с помощью ведьмы. Я могу убрать препятствие, то, что вам мешает э, идти вперед. Я могу убрать... Страшные вещи с вашей дороги, убрать врагов, которые вам мешают. Но денежная энергия должна восстановиться вами. Это вы к себе притягиваете. Это единственное, что восстанавливает человек сам с помощью ведьмы, с помощью ее советов. Как только денежную энергию вы восстановили, считайте, что вам у вас жизнь удалась. Потому что это одна из самых капризных и сильных энергий мироздания. Понимаете, деньги они обеспечивают не только хорошую жизнь, не только золото, бриллианты и шубы. Они обеспечивают еще и безопасность. Они обеспечивают еще и, э, скажем, нужных людей, нужные связи. Поэтому денежным людям что-либо делать очень тяжело. Не потому что у них много денег они откупятся, не только потому. А еще потому, что у них много связи. Деньги – это как идущая впереди вас слава, которая говорит, да не трогайте вы этого человека, он, у него связи, и все равно вы ничего не добьетесь, понимаете? То есть вот это осознание того, что он денежный человек, и все равно вы ему ничего не сделаете, он всех купит и всем заплатит, уже идет впереди человека. Естественно, если за этого человека возьмется ведьма, все сделает, но в любом случае, вот подумайте, что деньги это просто безопасность, энергия безопасности, это не зацикленность на деньгах и богатстве, нет. Это безопасность. У вас подсознание спокойно, она спит, она не переживает. У вас есть отложенные деньги, вы не боитесь. Нету денег, завтра нечем кормить детей. У вас не, нервозность, вам не до праздников, не, вам не до театров, не до культуры, не до высоких отношений. Правда ведь? Вот о чем речь. Еще моя бабушка говорила, когда нужда заходит в дверь, любовь прыгает в окно. Вот не забывайте об этом. Как бы ни говорили, ой, нет, с милым рай в шалаше, там не знаю чего. Но когда твой ребенок болеет и нечем лечить, никакой милый тебе уже не интересен, согласна со мной? Потому что жизнь меняется, мы меняемся, мы становимся более зрелые, мудрые. И вот э, эти лобызания, поцелуйчики, они, конечно, очень хорошо, но они там год с чем-то хватает, а потом уже... Думаешь, блин, спи уже, я так устала, тоже хочу поспать. Ну их нафиг эти все любовные любови. Остается что? Уважение, дружба и достаток. Если кто-нибудь скажет, что это не так, пусть первым кинет на меня камень. Ну, а осторожно кинет, потому что может получить булыжник по башке. Такая опасность имеется. Итак. Как провести чертову дюжину с 13 свечами, с бумагой, как унести, да, извиняюсь, проводку забыла, оставить 13 монет и говорить, обнуляется все лихое, остается все доброе, да будет так. И уходите, оставляйте под деревом. Начинаем. Тринадцать свечей зажигаю, тринадцать ветров поднимаю, тринадцать сил призываю, тринадцать бед им отдаю. Читайте список. Чертова дюжина, крутись, вертись, конные и пешие, медленные доспешие. спешие. Соберите мои тринадцать бед до да тринадцать земель, да за тринадцать земель за тринадцать морей, за тринадцать черных гор отнесите. Там заприте, а меня от этих, от них освободите. Истина так. Заговор свой на 13 замков закрываю, заклинаю. Вы поверите, если я вам скажу, что вот этот заговор мне пришел во сне несколько лет назад. Просто встала, э, сделала чертова дюжина для практиков. Потом думаю, ну, может быть, для обычных людей есть... Я же говорю, мои архивы просто бесконечны. Их надо открывать и дарить, и дарить. И я вот с таким вот состоянием уснула, и вижу лес. И вот 13 каких-то каких-то полудухов, полулюдей, в общем, таких вот силуэтов, которые вокруг костра пляшут, и говорят вот эти слова. И я тут же проснулась, прям в телефоне напечатала и уснула. И я утром думаю, может мне... Как бы, может мне приснилось, может это нереальность, может это какой-то бред был такой сонный. Открыла телефон, нет, я написала. Я из одного своего чата другой переслала вот это сообщение. Знаете такое ощущение, как в пограничном состоянии между сыном и явью в общем, ну как всегда. Они меня услышали. Мои мучения внутренние вот эти вот, что делать, как дать, а людям простым, что можно, как можно обнулить их бедствия И вот, пожалуйста, почему они работают? Потому что они даются силами тонкого мира, потустороннего мира, духами, духами мироздания. Этим духом много миллионов лет. Некоторые много тысяч лет назад появились, создались, некоторые много миллионов лет назад. Они-то знают, они-то видели не одно поколение, не одну цивилизацию человечества, согласны? Им-то лучше знать. Какие слова надо произносить, чтобы этот механизм запустился? Еще раз. Тринадцать свечей зажигаю, 13 ветров поднимаю, 13 сил призываю, 13 бед им отдаю. Список читайте. Чертова дюжина, крутись, вертись, конные и пешие, медленные и доспешие. Соберите мои тринадцать бед. Да за 13 земель, за 13 морей, за тринадцать черных гор отнесите, там запрете, а меня от них освободите. Истинно так. Ой. Заговор сей на 13 замков закрываю, заклинаю. Еще раз прочитаю: 13 свечей зажигают, 13 ветров поднимают, 13 сил призываю. 13 бед им отдаю. Список прочтите. Чертова, дюжина, Крути, вертись, сконные пешие, медленные, доспешие. Соберите мои 13 бед. Да за 13 земель, за 13 морей, за 13 черных город несите. Там запрете от меня, а меня от них освободите. Именно так заговор свой на 13 замков закрываю, заклинаю. Немного неудобно, просто держа в руке телефон, снимая читать. Ну да ладно, ничего страшного. Я думаю, что вы все поняли. Что-то еще хотела сказать, но уже не помню. Да, И вот то, что я поняла, что нужно сжигать свои вот эти бедствия, написать, потому что эти силы, которые плясали вокруг костра, они говорили и кидали что-то костер. То есть с намеком на то, что надо сжигать. Но остальное, естественно, оно мне уже пришло, что надо делать и как надо делать. И полностью этот ритуал я воссоздала как положено. Всем удачи, всех благ. И не бойтесь ничего того, что издревле людям приносило удачу. Всем всего хорошего.